Доброго времени суток. Сегодня мы рассмотрим такую криптовалюту, как ccrb.io. Вот я уже открыл вкладочку. Данная криптовалюта нам дается бесплатно за обычную регистрацию. Вот. Что для этого нам надо сделать? Ну, во-первых, зайти на сайт. Вот, ссылочку я оставлю в описании под видео, и также она будет на моем телеграм-канале. Вот. А далее, когда мы зашли, нужно нажать кнопочку Get Free TCRB. Это нам дают бесплатные монетки номиналом 5 долларов. Вот, нажимаем. Так, что мы здесь видим? Введите свое имя. Пишем по-английски имя второе имя это ну фамилия можно без разницы так потом email адрес вот. поставили этот пароль придумаем пароль выбираем страну так ищем россия russian federation вот. нажимаем кнопочку я не робот а, сразу Капчи от Google. Вот. Эти машины. вот. Соглашаемся с правилами. Вот. Я сохраню. Так. Теперь нужно верифицировать свой email. Так. Эймэйл. я уже верифицировал. То есть получил на почту письмо. Нажал кнопочку ⁇ Подтвердить ⁇ Вот, и теперь заходим в данный проект. Вот. Что мы здесь видим? Мы здесь видим, что нам начислили 5 долларов в валюте. Вот, тут есть панель управления. Вот. С помощью этого проекта вот, можно со скидкой получать э, 25% э, различных интернет магазинах В основном иностранные магазины. Вот. Так что я думаю, что проект будет жить. Монеты будут расти. Советую всем забрать эти монетки себе, получить 5 долларов за обычную регистрацию. Все, всем спасибо, до свидания. И не забудьте подписаться на мой телеграм-канал, ссылочка будет в описании.